Не готовился к причастию, и просто пришло сказать и напомнить о том, что Иисус Христос в определенный момент он сказал: кушайте мою плоть и пейте мою кровь. И для всех это, конечно, даже для Его учеников это прозвучало очень странно. И ученики сказали, какие странные слова Он говорит. Ну, вы знаете, сегодня я вот просто как бы свел вот эти два места, где в Евангелии от Иоанна написано о том, что закон, он пришел через Моисея, а благодать и истина, они пришли через нашего Господа Иисуса Христа. И вы знаете, вот в моем представлении, когда, когда эти слова, когда вот эти места из разных Евангелий соединились, я просто увидел о том, что плоть и кровь Иисуса Христа – это как прообраз той благодати, которую Он принес на эту землю, потому что написано, «Благодать пришла через Иисуса Христа». И Он есть, сама истина, Он есть путь истинная жизнь. И Он говорит нам буквально о том, что кушайте каждый Божий день. Мы же три раза в день питаемся, правильно? Кто-то четыре даже. Но кушайте истину, которая есть Иисус Христос, читайте Божье Слово. Молитесь, да, вот, общайтесь друг с другом и пейте Его кровь, которой есть благодать. Вот благодать принес также на эту землю наш Господь Иисус Христос. И мы сегодня вот именно это будем вкушать, как прообраз Его кровь – это благодать Христова, Его плоть – это Его истины, которые иногда бывают твердыми истинами, да, иногда мягкими, но они как бы по возрасту выдаются, Бог сам знает. Поэтому я сейчас предложу помолиться пастору Андрею за плоть, за тело Иисуса Христа. Потом пастору